Я веду сейчас а, репортаж с города Вихэвен, штат Нью-Джерси. А, вот такие у нас везде висят сайны, где написано, чтобы люди держали дистанцию. А, на той стороне у нас Манхэттен. А, сегодня прибыл а, ловучик госпиталь. Если вам удобно и видно, вот этот, который сейчас белый с красным крестом, в котором будут принимать здоровых людей, не больных коронавирусом, а именно здоровых людей, которые нуждаются в каких-то лечениях, либо операциях, также беременных женщин. А все остальные, кто болеет коронавирусом, они остаются на материковой части города Нью-Йорк, с которым сейчас происходит вот такая печальная ситуация, которая является на данный момент эпицентром этого заболевания. По многим причинам, как вы видите, Манхэттен – это небоскребы, чаще всего эти небоскребы имеют центральное кондиционирование и я подозреваю может быть я ошибаюсь что все-таки циркуляция воздуха происходит через фильтры может быть какие-то фильтры не настолько качественно срабатывают, что идет такая сильнейшая эпидемия плюс опять-таки Манхэттен это город в котором идет огромный поток людей, как на улицах, так и в кафе, ресторанах, магазинах, бизнесах. Город живет вверх. Здесь люди, как сказали в одном из фильмов, живут друг у друга на головах. И поэтому происходит очень плотное толпостворение в отличие от других штатов, таких как Нью-Джерси, или Коннектикут, или Калифорния. Вот я просто переворачиваюсь на другую сторону и показываю вам дома, в которых живут люди. Как вы видите, здесь более-менее все тихо, спокойно. Прекрасная недвижимость. Вот... И, конечно, это дает свой положительный в данный момент результат по эпидемии в этих штатах. Хотя по статистике, конечно, штат Нью-Джерси тоже сейчас потихонечку догоняет Нью-Йорк. Но в любом случае здесь намного понятнее, намного спокойнее. Я надеюсь, что мы в ближайшее время сделаем репортаж об этих городах, об этих районах, в которые очень много сейчас приезжает людей из города Манхэттен-Сити, из города Нью-Йорк, если быть более точно, потому что... Они просто убегают в данный момент из Манхэттена, те, у кого позволяет возможность, они едут либо к друзьям, либо снимают а, какие-то комнаты, какие-то недвижимость. Многие уезжают в штат Флорида. А многие остаются а, в таких домах, в таких городах, как Union Сити, как Вест Нью-Йорк, Фортли. И дальше в Маналапан, больше вглубь штата Нью-Джерси. Вот так вот в данный момент выглядит Манхэттен. Практически не плавают корабли. Какой-то вот один тягач я вижу, что-то там, какую-то баржу тянет. А так все очень-очень грустно, очень печально. Надеюсь, что Манхэттен и правительство с этим справятся с этой ситуацией я думаю что в ближайшее время мы узнаем какие-то более интересные новости надеюсь что они не будут такими грустными как сейчас сегодняшний день и сегодняшняя погода всем удачи берегите себя спасибо пока